всем привет открываем бутылочку вина без штопора что можно предпринять смотрим берем саморез любой желательно чтобы он был зубастый Вкручиваем его в сенсор пробки а теперь но ну, у нас ничего больше нету как вот чем зацепить вот такой вот ключ от велосипеда. Вот и все. Пробка в руках. Бутылка целая. Гости довольны. Всем пока.